Если при добавлении сотрудников в табель вы не увидели среди списка сотрудников, нужных вам, то, скорее всего, данные сотрудники находятся в другом подразделении с таким же названием. Дело в том, что подразделения Тюнгу, имеющие разные вышестоящие подразделения, могут называться одинаково. Институт возможностей имеет вышестоящее подразделение «Глава возможностей», и в нем работают сотрудники Ред Батлер и Эшли Уилкс. А у другого института возможностей – вышестоящее подразделение учения, и в нем работают Белль Уотлинг, Фрэнк Кеннеди и Эмили Слеттери. Нам нужно составить табель по сотрудникам Ред Бадлер и Эшли Уилкс. При заполнении табеля по всем сотрудникам подразделений институт возможности сотрудников с данным ФИО нет, поэтому нужно указать другое подразделение, нажать «Показать все» и выбрать подразделение с тем же названием, но которое не выделено желтым цветом. Желтым цветом выделяется выбранное в настоящий момент подразделение. Также обратите внимание на то, что номера подразделения «Институт возможностей» разные. При выборе другого подразделения и повторного заполнения сотрудников табель заполнятся нужные изначально сотрудники – Ред Батлер и Эшли Уилкс.